Там про так меня слышно, да? Слышно меня? Слышно, слышно. Там, чуть, про биоту, чуть, с... чуть, Там про биоту спрашивали. Если есть желание в двух словах могу объяснить с медицинской точки зрения. Да? Можно говорить, да?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 И когда человек меняет питание, она автоматически меняется. Ну, все. Прогноз хороший, да, Сергей? Да. Я просто не понимаю, как вы видели биоту. Потому что говорят, что медицинский термин. А кто ее видел и как она... Видели, видели. она переходит в хорошую из с плохой? Я лично видел. Плохая выходит. Я... Я лично видел, но ну, не буду в эти подробности вникать. Все это правда. Сергей но... лично знаком с ней. Да, Хорошо, Лично, знаком, лично да. знаком, видел, как выходило, и анализы были все как положено. Ладно, потом нам в закрытом чате расскажешь. У нас там ужастики всякие. Ну, подробности, сами понимаете, это ж такое.